Всем привет, ребята! С вами суперпро в игре World of Tanks. Как видите, я вернулся. Кто-то спросит, почему меня очень долго не было на моем канале. В общем-то, вкратце скажу то, что этот просто были проблемы. Теперь у меня хотя бы появился нормальный человеческий комп. Появился из воздуха, блин, образовался, можно сказать. В общем-то, тот комп был просто не в состоянии снимать видео. И, в общем, теперь у меня вот нормальный человеческий комп, на котором я могу снимать. В общем-то, произошло множество изменений, множество танков прибавилось, как видите. То есть, да. Вот. Ну да. Но сейчас не об этом, потому что мы будем играть с вами сегодня в Стальной Охотник. В этот режим. Да. То есть, самое главное то, что я наконец-то вернулся в World Вообще, на канал в YouTube. Так. Предлагаю первый бой заехать на варяде. На. на. И кстати, и кто там что-то распространял, слухи, то, что мы там воевали с просто каналом и что-то там в отношениях фигня. Вот пусть не распространяют, пусть не врут. Потому что это все неправда. Это все просто ложь. Это нас просто подставляли. Вот, можно сказать. То есть кто-то от нашего лица просто распространял слухи всякие. На. В общем-то, как видите, и графика нормальная, и все. В общем-то, есть... Уже могу как бы снимать. Так, 20 секунд до начала. На... Как вы видели, в ангаре у меня есть сейчас тайп 4 Хэви. Но на нем я играть сейчас не буду, потому что я уже исследовал тайпа 5 Хэви. То есть скоро у меня будет десятка. Сейчас я на нее как бы фармлю серебро. Так сейчас смотрим, что у нас тут. Где ресурсы? Ага, вот. Желтая уже заспавнилась. Да, в общем, еще раз повторюсь: просто чтобы вы все запомнили, что то, что было с каналом нуба это все ложь то есть это просто нас временно взломали и подставили то есть э, ничего не было как бы э, то есть это просто распространяли какие-то ложные слухи и все так уже три врага можно сказать поблизости так но ну один там я вижу отдалился так сейчас так, надеюсь, я сейчас себя веду не как мазохист. Надеюсь, сейчас смогу спокойно залутать вот это вот снаряжение. Так, динамика выбираем. Давайте едем. Я выбрал динамику не максимальную скорость, потому что я хотя бы со скоростью поворота тогда мучиться не буду. Так. Блин, ребята, что-то вас многовато. Так. Ладно, поеду-ка безопасной дорогой. Мне кажется, тут единственный просто выход. Вот такой вот. Я аккуратно вот так объеду, чтобы ни на кого не нарваться. Так, блин, тут рядом челик. Так, отъеду. Так, радар. Так, вроде бы он отдалился. Вроде бы это умный человек, и он тоже не хочет на меня нападать. Так же, как и я на него. Потому что мы оба хрена не прокачаны. Так. Давайте искать ресурсы, а то мы что-то докачались до второго и все, и остановились. Так. Кстати, зачем я подкалиберные зарядил? Оставлю, пожалуй, кумулятивные. Так, что-то. О, появилась зеленая хрень. <laughs> Прям перед носом. Так. Давайте, значит, собираем ее. Осталось уже, значит, 16 человек. Так. Uh -huh. И вот желтая еще штука. Штука. <laughs> да. Кстати, как я в начале видео показывал, в ангаре у меня, как вы видели, появились Чак Панзер четвертый и Нашорн. Я буду качаться и к Яге, и к Грилю 15. -му. Так. Там варяг. Так, первое правило. Никогда не поворачиваемся спиной к противнику. Так. Я, конечно, не знаю, захочет ли он на меня нападать. Вот я, например, на него сейчас нападать не хочу. Не знаю, окажется ли он умнее. Так, ну я, пожалуй... Но он вроде пока что не агрессивный. Поэтому я пока что покину желтую зону. Но желтая зона по сравнению с красной, это фигня. Можно даже иногда держаться на краю и в последний момент просто выезжать с нее, когда она закрывается, например. А. Ой, это я куда приехал? Ой, что-то я тупанул. По мне там что, стреляют, что ли? ну okay. Укатываемся. Черт, Кто же это? Варяг. Так, использую вот эту вот суперспособность. Блин, промазал. На. Так, кружу. Бах. Я специально сейчас боком повернулся, чтобы и его боком развернуть. Блин, правда, зона закрылась? Ну все, мы сейчас вместе, скорее всего, подохнем. Блин. Или нет? Фух, блин. Ребята, я не знаю, как это сейчас прокомментировать. Это просто мой уровень везения. Блин. На? Иди отсюда. В красной зоне тут находится, что-то, блин, строит из себя. Я пока что пережду, короче, здесь. Блин, правда, он залутал мою эту, мой фраг залутал, ну и ладно, фиг с ним. Так, поставлю к двуствольную установку, потому что на варяде это, можно сказать, почти как барабан. То есть это может работать и как барабан. Э, как ты тут оказался, блин? Он что, переехал, что ли, через эту, блин? Не понял. Блин. Да, он в крысу напал. Ну, ладно. Топ-9. Давайте выходим. Так, значит, да. Те, которые у меня остались в арене, вот аренду я продлил пока что вот только ему. Так. Ну, вот Биовульф это вот имба, что ли? Вот это прям имба. То есть сильные mm. стороны бронирования, прочность. Также вот на равене занимал тупанина. Я вообще в последнее время полюбил вот равена. Но сейчас хочу сыграть на биогульфе. На да, вот значит заходим в бой. Так. То есть да, не было меня, можно сказать, на ютубе очень долгое время. То есть... Просто тот ноутбук, на котором я снимал, это он просто был не в состоянии снимать и все. Да. Теперь хотя бы человеческий комп, на котором можно снимать, на котором я смог вернуться на YouTube. Ой, как же я люблю, вот я вот сейчас просто вспоминаю на том компе, когда вот самое низкое качество графики и то там долго все прогружается, а тут Качество графики уль ультра и закидывает, можно сказать, моментально. Вот это прям вообще классно. Зато ждать целых 40 секунд нужно, ну да ладно. Так, давайте 15 секунд. Ну, позиция, конечно, на любителя, хочу сказать. Но, конечно, не знаю, насколько далеко я сейчас окажусь от ресурсов. Если повезет, я не знаю, насколько это вероятно, что они сейчас при, передо мной заспавнятся. А, ну вот. Вот сейчас, как видите, повезло. Ресурсы прям заспавнились недалеко от меня. Лишь бы врагов... В, лишь бы враги были подальше где-нибудь. Не около этих ресурсов, которые я сейчас лутаю. Так. Значит, едем. Кстати... Я хочу сказать, тактика на Биовульфе самая лучшая. Когда предлагают там бронирование или прочность, там лучше брать всегда бронирование. То есть, то есть, просто некоторые, знаете, возьмут сначала, допустим, бронирование, а потом прочность, или наоборот, сначала прочность, потом бронирование. Вот, конечно, на некоторых танках это нормально, например, на Волк Юре, а вот на Биовульфе так делать не стоит. Тут э, надо брать только бронирование. То есть, да. Тут бронирование и бронирование. Вот это, вот тогда это будет хороший танк. Тогда его даже некоторые опасаться начнут в бою. Так. Там вражина. А я пока не очень-то хорошо прокачан, поэтому я поеду, пожалуй, к той зеленой штуке. Ой, блин, зачем я зарядил я подкалиберную? Лучше вот этим. Так, сейчас... Значит, собираем вот эту вот зеленую штуку. Сейчас подъедем к ней. Значит, скоро уже, получается, третий левел будет. Так, зарядка радара. Так. Теперь сейчас подберем желтую штуку. Так. Ага, вот она. Так, поблизости к сейчас никого нет. Так, едем собирать. Согласен, помощь с небес диктор тут, блин, комментирует. Молчи, танковые губернии, блин, комментируют тут. Так, ага, магазин заряжания. Вот это сейчас будет имба. Вот это имба сейчас будет. Согласен. Дальше должно быть проще. Чего вот там все комментирует, да? Я без него все знаю. Что он подсказывает? Так. Конечно, я сейчас грузу вряд ли пойду, но те вот эти вот ресурсы, которые поблизости, их я сто процентов соберу, учитывая, что мне сейчас повезло с позиции. Тут нету врагов поблизости. Так, хотя может даже рискну. вот, так, ну у нас 12 человек. Какова вероятность, блин, того, что... А, ну кроме меня 10 осталось. Так. И... Ну вроде у груза никому нет, а груз дает достаточно много опыта. Поэтому... Так, ураган. Ладно, проигнорю его. Все-таки соберу груз, рискну. Что-то я его как-то херово пробиваю. Может даже лучше мне смотаться, я не знаю. Хотя нет. Сматываться я не буду. Гори в огне. Сейчас я себя прикончу. Блин. Не получилось. Ну ему, конечно, тоже немало досталось, но, блин. Место 11. Ну а сейчас в бой мы заедем на Равене. Вот, зайдем в бой на равнине. Так. так, вот закинула. Ну да, реально, закидывает намного быстрее по сравнению с тем, что было тогда. Так. Так, высаживаюсь. Я, конечно, даже не знаю, какая позиция была лучше. То есть я мог хоть там, хоть там высадиться вообще. Даже не знаю Но мне кажется здесь лучше тут я поближе крою карты и возможно тут э, поближе будут ресурсы валяться что тут и два ноль три шесть что-то там Написали там, не пойми, что. Так, ладно. Так, у нас тут сколько? Сейчас уже 5 секунд. Давайте. И надеюсь, сейчас ресурсы будут близости. Ага, вот так. Тут уже зеленая штука заспамилась. Сейчас ее злутаем. Конечно, я на биовульфе уже занимал топ-1 и как бы превращал его, так скажем, в кранвагона. Собирал его. И был очень похож. Блин, там враги, ну нафиг. Я лучше смотаюсь. Так. Вон они там катаются. Враги, вы не против, если я на недельку до второго уеду в комарова? Да, я лучше смотаюсь, чтобы залутать ресурсы где-то там, а не рядом с врагами. А! Кто это меня преследует? Ты, тэшка, блин, китайская. А? Бах. Получи. Действительно, есть пробитие этом. Не пробил. Без тебя знаю, блин, комментатор. На. Все. Вот он правильно решил. Нефигу им сзади нападать. Пускай теперь валит. Опасается. Бах. Не попал в броню? Вы сейчас серьезно? Что-то ему повредил, повредило. Это кто там, блин? Волкюр? Ну нафиг. Уеду. Так, Хилс, ты, ты охренел, блин? Ничего не стоим, едем, так. Перезарядка радара, да. Это ты задолбали, блин, преследовать. Ну, почему именно на меня? Ну, там их куча, блин, почему на меня? Почему именно на меня, я не могу понять. На. Да. блин. Почему надо атаковать именно меня? На. Там, блин, их до хрена было, особенно вон в той стороне. Да. да, бои не очень удачные пока что но вот когда я допустим просто играю не записываю то нормально все могу даже топ-1 занять а вот как только начинаю записывать сразу все лажа какая-то идет да. так ну-ка на выйду сейчас. это будет последний мой и будем как бы заканчивать на этом. Так, вот нас затянуло. Так, ну, высадимся здесь. Так. Так. Ожидание игроков все еще идет. Вот, все. Только сейчас начался обратный отчет. Так, ну да, что-то. Мы как-то расслабились. Надо сейчас уже попытаться занять топ-1. А то вот в остальных катках нам просто, можно сказать, не повезло и все. Вот иногда бывает просто не фартит. Когда, например, поблизости куча врагов, а они непонятно что. Выглядит, конечно, как будто они тимятся иногда, но, но они не тимятся, просто иногда хочется вот бесть, когда хотят атаковать только тебя. И больше никого. Все. То есть там поблизости нафига врагов а атакуют только тебя. Это, конечно, мне кажется, выбесит любого вообще. Так, мне показалось... Только начало меня уже засветили. Кто интересно? Надеюсь, блин, не какой-нибудь волкюр тут в начале игры, блин, приехал. Рядом со мной заспался блин. Так, сейчас включу радару, знаю. Харбинджера, блин. Харбинджер, уйди. Не зашло, без тебя знаю, что не зашло. Да почему я тебя пробить-то не могу? У тебя броня хуже, чем у меня, блин. Да почему я тебя не могу пробить, блин? У тебя, блин, броня намного хуже, а я тебя не пробиваю. Ты меня пробиваешь, какого фига? Да Не, ну вы это видели просто. Ну, ребята, примерно так выглядит мое возвращение на YouTube. То есть, ну, как видите, я вернулся и теперь могу снимать. То есть, на, э, уже как бы вернулся и пропадать уже не буду, как бы. На. Так, вот, да, как видите, я говорил, Type 5 у меня исследован уже. Скоро как бы на него нафармлю серебра. Ну и вот еще итальянцев, конечно же, качаю. На. И, в общем-то, ребят, поддерживайте лайками Обязательно подписывайтесь на канал Хоть и эта серия была неудачной от слова совсем Но зато я вернулся на YouTube, Я рад вам, рад всему Рад тому, что появился Сталиного Ходика И я, наконец-то, могу нормально снимать Поэтому, ребята, поддерживайте лайками Подписывайтесь на канал И всем удачи и пока